Начнем с прикормки. У меня осталось с прошлой, с прошлой рыбалки пол пачки черного леща. А, вкусно пахнет. Интересный запах у него. Даже немножко дает подсолнечным маслом есть такое. И купил на пробу с Здрасте. Интересно сравнить эти прикормки. Mm, сладковатый запах даже слегка карамели дает совершенно разные у нас здрасте чуть-чуть более крупная чуть более крупная Это, в принципе такая же разница почти нету и тональность более светлая более серая и с легким запахом карамели как будто и кукурузы. Да, легкий запах карамели и есть даже запах попкорна. Попробуем. Я думаю полторы пачки на сегодня хватит. Сегодня в планах карась. Значит, на этом водоеме много мелкой густеры подлещика. И бывали экземпляры, попадались, их грамм до 150, до 200. Прикормку поэтому буду делать очень тяжелый. Мне не нужно, чтобы на точку заходило подлечик, за густерой заходили. Мне нужен карась. Поэтому буду стараться совершенно не пылить. Бывают ситуации, когда в водоеме много подлещика, рам 150 и выше, он заходит точку и не, на точку не пускает карася. Поэтому в таких случаях, где много такого подлещика, прикормку нужно на карася делать максимально-максимально тяжелую, даже близкая пластилина. Чтобы она совершенно не, не пылила и не была интересная подлещика. Первый этап добавки воды готов. Угу. запах попкорна чуть есть, и на попкорна, интересный запах. Есть оттенок сладкого и оттенок попкорна. Мне очень нравится пока. И, конечно, может быть для зимней рыбы это будет. Хотя под вопросом, по зимней именно рыбы надо пробовать, но сейчас уже начала вода прогреваться, полез мышь Рыба сейчас подтягивается к берегу, будет более обильно питаться, стараться. Если мы все устроим, должны рыбку поймать. Все, первый этап готов. Сейчас занимаемся худилищем, а потом дадим водичкой. Ну что, друзья, с точкой ловли я определился. Прикормка готовая. Сделал максимально тяжелую, чтобы не полила, И по мере подсушивания будут добавлять влаги, чтобы прикормка была максимально тяжелая. Значит, водоем очень цаилиный. По тем берегам есть участок более-менее твердого дна и близко под этим. Считать, кидать на дистанцию под 70 метров я не вижу смысла. Поэтому буду ловить под этим берегом. Дистанция ловли, у меня 25 оборотов, это примерно 19-20 оборотов, 19-20 метров. Сейчас сделаю порядка 10 вот таких больших закормочных кормушек для закорма и дальше будем ловить. На данный момент никакую живность прикормку я не добавляю. Буду добавлять резаного червя и опарыша по ходу ловли маленькую кормушку основную, которую буду ловить, если будет необходимость. На данный момент просто создаю стол из вкусно пахнущей прикормки. Последняя кормушка. Ну что ж, закорм готов. Сейчас поставим нужную нам по размеру кормушку. Оденем поводочек и начнем ловить рыбку. При работе на илистом дне кормушки лучше выбирать с широкой, широким грузом, с плоским. Вот такие кормушки, где более узкий груз будет сильнее вязнуть в выле. Такие лучше будут скользить. Поэтому, если ловите на ИЛУ, выбирайте максимально широкую плоскость. Или уже пластиковые скрылья. Если не нужно далеко бросать, ловите недалеко. Пластиковые скрылья, вне зависимости от груза, отлично работают на ИЛУ, не проваливаются глубоко. Так, кормушка даже на глубоком ИЛУ проваливается не глубоко. Но вот это все равно зайдет меньше, вот это зайдет глубже. Кормушки чаще всего заходят в ИЛУ при поджиговке. То есть при работе на ИЛУ поджиговку лучше не делать до тех пор, пока из кормушки полностью не выйдет прикормка. Сейчас ставлю вот такую небольшую кормушку 20 грамм. Кресновская, маленькая. И поводочек. То, что мы поставим для ну, поставим на двенадцатом поводке 12 крючок сода, повноровский поводок длиной 30 сантиметров с этого и начнем поводок крепится просто петля в петлю Ну, а с наживок начнем с опарыша. Возьмем два опарыша, один красненький, один беленький. Ждем поклевки Рыба в полном игноре Вообще ноль Уговорил всего ну, три карасика И два из них забагрил Размотал удочку Попробуем, может что-то будет на удочку Левать не хочет вообще Перебрал все насадки по 10 раз туда-сюда. Ноль. При этом периодически вижу, что рыба заходит на точку, перевертит, шатает, а брать не хочет. Из насадок у меня обширный вариант, выбор, что и надо, не знаю. Попробую фидр, пусть стоит под убинем. Может на удочку получится. Я это сделал. Вот такого малыша. Опять забагрил. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Какое-то оживление. Третья поклевка на маску. И опять забагленный это о чем рыба есть на точке она заходит рыба есть на точке заходит оклевать не хочет что и надо я не знаю огромное количество насадок. за исключением макеля и полный а сход! Иди сюда, иди сюда на маночку. Да. И тоже багрёный. Нет. Не, в рот! Иди, иди, мой красавец. Иди сюда, дорогой, иди. Иди. А, я его все-таки снял на камеру. Я его сделал вот такой красивый. Очень красивый, друзья. Смотрите, какой желтый красавец. Эх, красавец. сюда, касается иди сюда. ну все, вот такой. есть он там, но сколько? непредсказуемый, и осторожно. Ну что, друзья, получилось, как меня предупреждали, рыба в полном игроме, игнори, клевать не хотела. Взял ровно 10 карасиков, красивых, вкусных, подловил чуть-чуть. Сбегает. На Нафидер ловил в двух точках, одна близко здесь, под берегом, потом ушел на дальняк под тот камыш. Получил на фидер всего две поклевки за день. Это густерка и карасик. И все. Самое интересное видно было, что рыба на точку заходит, кверти входит ходном. Брать насадки категорически отказывалась. Перепробовал все варианты разной длины поводков. Разные толщины, разные насадки. Из насадок у меня была кукуруза, червь, опарыш белый красный, манка. Перловка. В один момент все-таки размахал махалку Закормил точку И карась начал иногда по чуть-чуть подходить Было много сходов, было много пустых поклевок Но вот 9 из 10 это на махалку Не зря ее с собой стал брать И вот выручает Самая лучшая наживка значит, Одну рыбу я поймал на перловку на мах остальные поймал на манку как я и предполагал манка будет на данный момент в таких ситуациях вне конкуренции так что друзья до новых встреч желаю всем хорошего клева, хороших рыбалок до встречи на воде